Как правильно тестировать рекламу на Facebook? Если вам уже приходилось размещать рекламу на Фейсбуке или в других рекламных кабинетах, здесь неважно, ВКонтакте, Май-Таргете, главный вопрос, как это сделать максимально эффективно, чтобы не тратить деньги просто так, ну и не краснеть за низкую конверсию. Что для этого нужно? Хороший специалист по рекламе скажет вам, постоянно придумывайте, изобретайте и проверяйте новые гипотезы. Не останавливайтесь. При этом надо тестировать варианты быстро и отсеивать ненужное. В этом видео коротко расскажем, как можно быстро и недорого тестировать рекламу на Фейсбуке. Причем такую рекламу, где целью является именно получение лидов, заявок и ну, какие-то другие конверсии. Как за небольшой бюджет проверить максимально большое количество гипотез. Ведь главная трудность какая, когда начинаешь тестить рекламу? Это ограничение бюджета, и как следствие недостаточная статистика, малые цифры. А ведь нужно проверить и слоган, и дизайн, и макет, и, конечно, аудиторию для таргетинга. Можно, конечно, проверять по отдельности: сначала определиться с дизайном, с оформлением, потом попробовать, какой слоган лучше работает, а потом же смотреть, как ваш офер работает на разных аудиториях. Но более правильно тестировать именно связки офер плюс аудитория. Правда, здесь их получается, конечно, больше И если посчитать, ну, к примеру, возьмем, у вас есть два макета и два слогана Уже четыре варианта объявлений Потом аудитории, берем молодой возраст, старший И старший возраст, мужчины, мужчин, и женщин Еще четыре варианта, перемножаем И в итоге у нас получается, в самых простых настроях уже 16 вариантов компании если в рекламном кабинете вы подключаете еще и географию, интересы, получается настоящая геометрическая прогрессия. Ну, предположим, вы выбрали подходящие варианты аудитории, макетов, но все равно их достаточно много, может быть, 10, 20, 30 вариантов. Начинаем тестировать рекламу. Допустим, поставили бюджет на день порядка 500 рублей и решили погонять объявление в течение суток. Но видим, что конверсии лидов нет, или их очень мало, и непонятно, эффективно ваше объявление ваша компании или нет. Вопрос, если цена конверсии вот, получается выше вашего тестового бюджета, в 500 рублей вообще, как можно оценить эффективность? Вот. Ответ на этот вопрос находится в отчетности по рекламе, в таблице. Мы смотрим именно остальные показатели, количество кликов, CTR объявления общую оценку, которую рекламный кабинет дает этому объявлению. И по этим данным вы без проблем сможете сделать вывод о качестве данного конкретного объявления. И что важно, сравнить его с другими и выбрать наиболее оптимальный вариант.